Здравствуй, мир! И сегодня, видите, город за мной, И, значит, я в горах, значит, что-то с лыжами связано. И связано сегодня тестируем очередной черную лыжу в категории гигант в Гальпендорфе на морской тесте. Поехали! Старая песня о главном. Ничего не меняется, ничего не происходит, стабильность показатель класса. Эти лыжи невозможно пропустить. Невозможно не заметить, потому что, вот знаете, вот, ну, невозможно, да, вот, когда вот вам ставят, там, миску конфет, да, конфет, вы, там, ну, там, да, там, предположим, там есть шоколадный, есть карамель, там, есть, там, и риски, да, и вдруг вы достаете котлету. Ну, вы точно понимаете, да, что как-то что-то вот резонирует, да, что-то не так вот. вот с этими лыжами проблема всегда была одна, я никогда реально не понимал что эта лыжа делает в каком-то любительском ГС. Я реально я не понимаю. На мой взгляд вот, она не имеет отношения ни к слову любительский, ни к слову ГС вообще никак. Это чисто лыжа для классики. Вот абсолютно 100%. Значит, безусловно, у нее есть своя дуга. Она реально быстрая. Наверное, как бы как должно быть. Наверное, на те цифры, которые там на ней написаны. Но... Вот все остальное вообще за рамками добра и зла Проходимость нулевая, то есть лыжи требовательны к трассе пипец как Никакого бокового просказа забудьте То есть у него можно только, если вы завели носок в продольное ведение Он как-то пошел уже там в снег И потом вы сбрасываете задник, уходите в боковый просказ Боковой просказ, даже когда вы туда уйдете, оно безобразно Оно дубасит, лупасит, лыжи теряют стабильность, они начинают скакать, плясать вот. надо их разгружать, постоянно без конца, при этом разгружаете, они начинают опять-таки плясать, раскакать, но при этом хотя бы в ноги не бьют вот, ну, как бы ну, вот я реально, я много лет их тестирую нашел только один режим катания, в них приемлемый это либо на небольшом уклоне на трассах просто карвить на пустых на их радиус поворота метров 24 так вот. либо второй вариант, это просто классика но при этом не должно быть как бы зарытости никаких, не должно быть никаких там мягких снегов, никаких сугробов потому что иначе они вот в них утыкаются и взрываются, других вариантов я не нашел в этот раз ничего лыжи мне нового не показали, я не понимаю почему, сколько можно уже этой фирме топтаться в этом болоте, я, я честно говоря, я, я не могу, все, моя, у меня силы кончаются, я уже пытался подходить к этим лыжам, там, вот давайте вот, мы будем на них классику катать ну я не понимаю, ну это же классика, ну кому она нужна вот такая классика но ну, она как вообще вот просто безвариабельная какая-то просто тупиковая ветра развития все, дубняк, тупняк дубняк, тупняк и, и, и уныние вот ничего не хочу, не, не могу больше говорить наверное есть какие-то любители этих лыж котором вот этот вот безумная цепкость, безумная хватка, безумный контроль. вот эта вот безумная возможность задавливать этот задник до какого-то там безграничного нажима. Вот они, наверное, где-то есть, я понимаю. Но это не я, сто процентов. Мне такой стиль вообще не импонирует. И я устал уже находить себе какие-то аргументы, почему стоит как-то лояльно относиться к этой модели лыж. Все, больше не хочу этим заниматься. На мой взгляд, это ничто. Это в никуда, это исключительно какой-то закрытый клуб для вот любителей каких-то извращений все. все я пойду за следующими уверен, что они будут лучше потому что хуже не знаю куда не пропустить. ставьте лайки подписывайтесь, следите за обновлениями пока